Привет, Привет наши любимые друзья. Любимые друзья. Мы долго с вами не были, потому что полили все по очереди. Да. Даже в школу не ходили. Тут так что, так что сейчас будет у нас за долгое время челлендж. Челлендж называется. Называется, когда еду. Итак, начнем. Маски. Ура! Нас... Да. Которые я приготовила, да. которые они еще не видели. Начнем. Давайте решим, кто будет первый. Давай. Чу-ва-чи! Чу Чу да, да. Да. Ура! Алина первая. Одевай маску. Да. Сними Ура. обруч. Поправь ей. Итак, начнем. Ух, ты, бонус. по серии. Калмаса. Калмаса. пошире. Приятно отпятить. Али, смотри. Не можешь... Глаза. Не можешь, Алин. Если не можешь, можно выплюнуть. Можно закусить, если есть полоса. <смех> <смех> <смех> Держи колосы. Давай, руки убери, боже. А, все. Прости, ты ваш Будет... Что это было, второй дочь? Нагадала? Угу. Ну, давай-давай. Как это? Лук. Да. Ес. Как то его? Победила? Уже два да, да. Закусила. Да. Так, закусила. Ну, Будешь дальше? закусывать. Нет, постоянно потом. Закусить. О, еще бонус. Какой? А рот пошире, открой, поймешь. Ты по одному давай. Рези два. Да не надо было. Два. Хрум-хрум. Как ты? Дайчик. Ты ей подсказал, Сереж. Нет. <смех> ей вкус подсказывает, я знаю. Алин, мы здесь. Поверни себя голову, пожалуйста. <смех> <смех> <смех> Алин, мы здесь. <смех> Что Нет, это было? Смотри. Что а, это да, было, давай, дочка? Давай. Что это? Ну, говори, говори. Еле. <смех> Молодец. Следующее. Все угадывает. Опс. Рот, пошарил. Зря я такими большими кусками доезжал. Наконешь ее всем подряд. Моя хорошая. Любишь такое? И что это? Что это? и попробую. Нет? Нет. Нет. Нет, да, да, нет. да, да, да, это был апельсин. Ага. Давай следующий. ты вставай. Вставай. Где, где? Где что? Открывай рот. Нет, рот открывай просто. Руки убери, что она руками ага. сейчас тряхнет. Нет, нет. И что это? Это а угу, то, что ты любишь. И что это? Ну, не могу узнать. Как это? Как так? Давай. Припоминай. Это киви. Это киви. Дальше тебя накормим. Так. Просто Открывай. язык. Ну вот что? Какой вкус? Металл? Наверное, да. Наверное, да. Как тебе еще было? Амин, это палка. Палку захаваешь. Фу. Фу. Фу. Вкусно? Еще морковка Хрустит. Кусненько. И что это? Жуй, жуй, жуй, жуй. Прожуй. Хорошенько прожуй. Сережа не спит. Сережа не спит. <свист> Я Все угадывает Как не угадывает? Угадывает Почему нет? Давай, почему сразу два? Бонус? Давай Будь бонусом Не снимай, не снимай! Не снимай, не смотри! Нет, нет, нет. Где? где? Уже О, на полу. Здесь. Уже а на полу. Я опусти ее, потому что а она хитрит А да, потом достанешь. А да пускай живет. Опять хрустит. Хруст, хруст. тоже любишь такой вкус? Так. И что это было? Дальше. Молодец. Молодец. Да, да. <смех> а руки убери, руки убери. Дай что-то закусить. И что это было? Дай другое. Сейчас что, не надо столько? Скажи, что это было, что ты закусываешь. Вот это я угадаю. Да? Лимон. Ты же любишь лимон. Да. Почему да. то у тебя повязка постоянно поднимается? Ну, ну, Мы кипи. тут, Алин! Алин, Алин, сюда. Какая-то смешная. Хватит кисть А то я очень сладкий. Что думается? Короче, Алинка отгадала всё. Молодец. Сейчас вторая серия. О, какие она любит. Налетай. Да, На, наверное. <сёк> На. <сёк> ну что там? <сёк> <сёк> Пожалуйста, я... Ну, Зачем она? Один там есть. А где Ты ему пусти повязку, он подсматривает. Я даже не отгадывай. Это яблоко. Яблочко, да. Давай следующее. После яблочко, открой рот от этого, кстати, будут зубы хорошие, крепкие. Дай ему закусить чем-то вкусным. Что это было? Что это было? Он еще... Подожди, сейчас палку съест. Он должен сказать, что он перед этим съел. Что там? Он две какой-то штучки Давай. Ну, давай. Что там было? Что было смешно? Был лук, а потом морковка и, и чеснок. Чеснок? Нет, там не было чеснока. Или был? Нет Ну ты слышал вкус чеснока? Нет Ты рад? А вкус чего слышал? Какой вкус? Что съел? Лук и морковка. <реш> Алина так кормит Прикольненько nee. <свист> <свист> И что это было? Вот. Тихо, я наслаждаюсь <свист> Ну пускай Это был апельсин <свист> <свист> <свист> Корми, корми <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Он так быстро ест так это это ж было то же самое, не? Даже Вообще. Как лимон съел, как яблоко. Лучше съел. Давай, Скайро, ты ему говори. Ваш не видит. Ой! Дай, а! отдай, отдай палочку, отдай палочку, отдай. Так ему вкусно, чтобы палки чуть не съел. Видишь? Дальше. Все, давай. Давай следующее. Только подавать. Самое вкусное да? Самое. Слева. Mm -hmm. Надо было тратить на пуды. Ну, мой носиком сверху, Все попробовал. Субаса. Точно все попробовал. А еще даже скажь какая-то, да? Все, Да, все отгадали Ничья, победила дружба Дружба, Алина Алина Прощайтесь с ребятками Все, друзья, спасибо Не скучайте, до скорой встречи Всего хорошего Пока-пока